Клево всем, друзья. Приехала я в Брыньковскую второй шлюз. Честно, здесь я не был с конца 90-х, начала 2000-х. Поэтому какая будет рыбка, не знаю. Что поймает, не знаю. Говорят, сейчас поклевывает карась. По крайней мере, неделю назад ловился. Поэтому попытаюсь его половить. Я буду с фидером в общем, Буду на фидер пытаться Ловить карася Погнали новая и интересная как я говорил в этих краях я был очень очень давно локация такая что это приазовская часть каналы очень долгими путями соединены с азовом и в них соленоватая вода на данный момент сейчас не знаю насколько соленость но бывает ситуации когда даже сюда, в рынковку доходит такой уровень солености, что рыба просто начинает дохнуть. Бывает такая, когда из моря гонит воду, нагоняет. Сейчас канал полный воды, скорее всего соленость минимальная, это самый лучший вариант для рыбалки в этих краях. Но тем не менее, водоем связан с озовом, как что здесь сейчас я не знаю сколько видел отчетов ловят в основном тут на донке что реально можно поймать я не знаю знаю что неделю-две назад ловился хороший карась и попадался некрупный сазанчик там до килограмма до, пол, до полутора и вот у меня дилемма вроде бы похолодало холодно сейчас плюс 3 градуса можно корм сделать с грунтом у меня есть с собой немного грунта он сырой мокрый ужасный но проблема в том что тогда Малая вероятность поимки сазана, сазанчика. Вдруг он будет. Хотя, не знаю, вода холодная, холодная. Спит он. Нет. Ну, это другая акватория, здесь все по-другому. Когда-то давно, в конце 90-х, во всей этой группе мы специально ждали, когда каналы начинают покрываться коркой льда. А каналы неглубокие. Здесь не знаю, а остальные все неглубокие. Здесь может и поглубже быть, не могу сказать. И в ямках, где ямки, льда не было, и мы ездили специально в этот период ловить килограммового карася. Поэтому что, как сейчас, честно не знаю. Поэтому я буду мутить мутное. Я буду пользоваться прикормками зимними. Начнем с этого. На первую я взял на пробу, никогда не пользовался. Такая морская червь Нереис, светлая прикормка. это не лис, а вот это лещ. берет свое добавлю нужное количество водичку и буду ловить пока занимаюсь удочками точкой ловли работать буду двумя удилищами все-таки холодно там уже дальше по обстоятельствам для одного я точку нашел сейчас буду вторым заниматься акватория новая поэтому сначала Нужно найти мне точку ловли и понять, что за место, какая глубина. Поэтому это легко сделать пробросами. 1, 2, 3, 4, 5, ближе, 1, 2, 3, 4, ближе, мельче, ближе, мельче. Дальше. 1 2 3 4 а, там сразу в камыши воскнул 1 2 3 4 5 6 О, 6 значит под противоположным берегом свал русло под противоположным берегом русло сейчас ищу как далеко оно начинается от камыша 1, 2, 3, 4, 5, 6 практически сразу от камыша резкий свал вот. твердое дно зацепы мне не нужны Бурьон тоже. Так, проверю чуть, чуть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. Ага. Забросил, начинаю тащить. Игру жжжик, легко стянулся. То есть... Оп. Ага. Тут паркуюсь стянул со свала я его и как раз под ним под ним клипсуюсь то есть я забросил, у меня груз упал начинаю протаскивать, он легко раз и съехал по свалу Два, 2, 3, 4, 5, 6. все, нашел Получается, сразу от камыша свал, вниз скатился, отступил где-то полметра и заклипсовался. Все. Работать буду двумя удилищами. Одно удилище более мощное. На него буду ставить более грубые, более крупные насадки. Вдруг сазанчик или крупный карась. Второе более легкое. Здесь я буду уже пытаться поизящнее, все таки холодная вода. Заодно будет видно результат, очень самому интересно. Так что погнали, друзья. Сначала закорм. Сразу можно работать по очереди. На одно удилище кормушка и так мощная, большая стоит. На вторую поставлю закормочную. Вот такую конечно она будет тяжеловатая для него но несколько кормушек положим сильно плотно не забиваю точки я не стряхиваю, а свожу Мне не нужно, чтобы там было облако пыли. Ну, чтоб без пыли снималась кормушка, чтобы как можно меньше пылила, а больше прикормки лежала на дне. Вторую то же самое. стаскиваю Потому что если я раз поддерну, там будет облако красноперка и так может прийти, но чем меньше ее придет, тем будет лучше. Так, что сюда один? Сюда, сюда, 12 на 0,14 вот такой крючок серии 1050 С длинным цевьем. Поменять крючки никогда недолго. Тут начну с опарыша. Три штучки одину как говорят кара здесь улетает бывает ого-го хотя последнее время ловился мелкий ну что такое у них мелкий я не знаю саму интересно так не зацепиться за камыш пошел течение только одна в бою занимаемся второй Кто это? Латва, которую сейчас бы назвали таранкой. Тут-то есть некрупненькая. Я догадываюсь даже кто. Красная перка, ребята. Вот она, красавица. Красивая рыбка, красивая. Ну, мне она не интересна. На червя поклевочка червячка поклевочка Ход мимо вот эти вот каналы лиманные которые соединены с лиманами это совершенно своя акватория у них своя жизнь все по-другому сидите туда и так вот дюк -дюк, слегка и уже сидит. И дальше не дюбает. Кто это? О, ребята, карасик! Вот он! Карасик небольшой, но карасик. Во. Красавчик! Есть! Толстенький, жирненький, уже у него начала икра образовываться. Как я говорил, долго не было поклевки, а потом раз, раз, несколько слабых тычков, и он сел. То есть, карасик подошел, таранка отошла с красноперкой. Оп, оп, на кукурузу, ребята. Ого, нифига себе. Ого, -го. Во! грамм 600, красавец. Ребят, вот такой красавчик, грамм шестьсот. Такой красавчик меня порадовал. Фу. Хочу еще. Требую продолжения банкета. Вот это красик, класс. А то. Стараночка мелкая клюет. Mm -hmm. И нафиг она мне нужна? Есть рыбка, да? Кто-то есть. Ну что, работает лучше всего червяк. Карасик, красавец. вне конкуренции можно без ничего пока мне кажется это лучшее из насадок пробую то все все я вторую на нас Посмотаю удочку буду одну ловить потеплело классно Ветерок такой не ледяной, как на днях был. На днях вроде солнышко, а вот ветер просто как из морозилки. Это Карасик. Сто пудов, карасик. Ой, хорошенький. Красавец. Холодный. Как из морозилки. Это зараза. Рыба на точке есть. Пробую разные варианты. Насадок ноль. Хорошо. Сейчас еще кое-что сделаю, ребятки. Укорачиваю до минимума фидергам. Вообще, несколько сантиметров его сделаю. Все, вот такой сантиметр 3-4 фидорогамчик. 14 на 0,14 поставлю, хотя нужно вообще 0,1 ставить. И укорочу его до 15 сантиметров. Смотрите, рыба есть, а не берет. Кто там? Не могу понять. Возможно, карпик. Вот просто не удивлюсь, там ходит карпик. А вот эти насадки он брать не хочет. Почему-то. Вернее, не карпик, а сазанчик. Сазанчик. Это дикий сазан. Так, поводок. Сантиметров 12 делаю. Здесь уменьшил крючок уменьшил единственное что толщина 0,14 неплохо было бы сделать меньше ну но... даже 0,1 бы мне не знаю есть с собой или нет все вот смотрите ребят что сейчас замутил короткий фидергам и короткий поводок и червячок а так же перебираем насадки, а вдруг что-то сработает. Ой-ой-ой, вот это боец! Ой, какой классный! Как положено, за низ губы. Класс! Так, продолжаем пробовать. Продолжаем. Небольшой кусок червя. кормушечку и стряхнуть с нее. и в тулочку. на мотылика какая резкая поклевка была сразу же как положено. все сидит. как положено ребят ух, ух, ух, ух, ух. какой блоги. как будто хороший. Ребята, это хороший да вообще шикарно вообще офигительно поводок 0.12 крючок 14 два мотылика и вот такую лапать. ну что ребята рыбка есть поймал три десятка хвостов для последних дней Октября, думаю, отлично. Большую часть рыбалку занимался экспериментами. Проверял разные варианты, насадок, тлин поводков, все экспериментировал. Была такая ситуация. В толще воды стояла тарань, мелкая, от пальца до ладошки. В огромном количестве, как у клейка стоит в толще воды. Периодически подходили сазанчики. В основном размера ладошки. Больше десятки я их выпустил, просто одного киушного поймал а остальные все плевали вот с ладошку плюс-минус именно сазанчики обычные дикие значит была ситуация если заходит сазанчик он почему-то насадки брал плохо очень долго теребил кормушку кивертип ходил ходуном было несколько перезабросов без поклевки вот если подходил ты, если я видел что кивертип э, ходит ходуном нету поклевок это подошел сазанчик. Если при забросе, когда падает кормушка, тарань долбит до самого дна, это рыбы другой нету, кроме тарань. Если тарань сверху, сазанчика нету, то жди поклевки карася. Результатом успеха стала правильно подобранная прикормка и зимний вариант рыбалки. Это когда короткий поводок. Поводок 10-15 сантиметров максимум. То есть рыба была валом, она не сильно активная, она становилась прямо на кормушку и с нее выбирала вкуснятинки. И вот рядом с кормушкой должен был поводок. Работали лучше всего два варианта насадки. Это мотыль и червь, а парыш, кукуруза плохо. С утра еще всякие комбинации работали, потом к обеду рыба стала вообще пассивной. При уважении даже толком не сопротивлялась но вот таким вот образом коротенький поводок коротенький максимально короткий не а поводок не толще 14 и крючок не больше 12 но легенький и тогда все нормально хорошая мощная поклевка и карасик идет на жереху. ребят я надеюсь вам все понравилось ставьте лайк подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропустить видео до новых встреч!